В утекла информация о том, что появится новый спецэпизод, который будет относиться к миру Миракулюс в Бразилии. Миракулюс Шанхай станет не последним спецэпизодом в части спецэпизодов Мир Миракулюс. Хей, всем привет, друзья, с вами я тот самый ютубер Теоретик Зульфат и сегодня я расскажу вам сногсшибательную информацию. В сеть действительно просеклась информация о том, что одна из фанаток связалась с Зак Анимейшн и его командой и будто бы ей пришло подпишись. Подтверждение на электронную почту на то, что появится новый спецэпизод «Леди Баг в Бразилии», который будет относиться к трилогии «Миракулюс Ворлд». Теперь сетка из эпизодов «Миракулюс Ворлд» выглядит так. Первый – Нью-Йорк, второй – Шанхай и третья – Бразилия. Скорее всего, еще к этому списку добавится много стран и я искренне надеюсь, что здесь будет и Россия. Ох, как же сладко звучит эта новость, но, ребята, на данный момент она ничем не подтверждена. Да, именно так я и отреагировал на этот слив буквально год назад, даже больше. Тогда это был просто слив и ничего больше. Однако теперь мы получили реальную информацию о том, что эпизод действительно подтвержден. Об этом нам рассказал сам Джереми Зак, выложив вот такое вот фото в одну из своих социальных сетей. Лично мне очень приятно осознавать, что еще год назад мы с вами были на шаг впереди и знали в принципе о том, что данный эпизод реально может существовать или когда-то появиться. Однако помимо этого эпизода, дата выхода которого намечена 2020, 2025 год. Подтверждается еще информация об эпизоде про Японию. И нам даже слили первый кадр японского, так скажем, спойлера. Это японская героиня, которая появится именно в этом спешле про Японию, соответственно. Ну а сейчас предлагаю прослушать еще кое-что, что я говорил еще год назад. И этот ролик я создал лишь для того, чтобы вы понимали, что данная информация сейчас является не более чем слухом. Сегодня утром в мой телеграм-канал попала данная запись, которая просто сбудоражила мой мозг. Я думаю, ну не могло такое вот событие пройти мимо меня. Я начал искать информацию своих достоверных источников. И как видите, я ничего не обнаружил. Да, год назад был какой-то слив о том, что из Бразилии будет в пятом сезоне какая-то героиня. Но о том, что это будет отдельный спецэпизод, я напоясся не в пятом сезоне, а именно в спецэпизоде не было и слова. Однако данная новость все таки имеет смысл. Вспомните Нью-Йорк. Нью-Йорк. Американские герои. Вспомните Шанхай. Шанхай. Шанхайские герои. Ну, точнее, героиня. Фэй. Ну и бразильский спецэпизод. Бразильская супергероиня. На самом деле, это очень сомнительная новость. Я даже не знаю, верить в нее или нет. Однако я не мог о ней вам не рассказать. Что вы думаете по этой новости? Пишите в комментариях, ребята. Ну, вот такое вот прямое включение у меня получилось. Кстати, не забудьте посмотреть ролик о Шанхае, который вышел на основной канал. Ну и залетайте в нашу телегу. Все ссылки на меня находятся в описании. Подписывайтесь на канал, если вы здесь впервые. С вами был я, Зульфат. Еще увидимся.